здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас вторая часть видео джемпера от red валентина сегодня мы вяжем рукав девчонки расчеты формулы по вязанию рукава больше ничего как бы в этом видео не будет это вторая промежуточная часть этого джемпера недостающую часть первую часть увидите я вам оставлю ссылочку под видео в описании либо в конце видео всплывающем окошке ну, видео вот эти рекомендованные кто не вяжет джемпер кому нужен накат расчета ката рукава пожалуйста это видео для вас так что вот так вот итак что у меня есть у меня есть передняя деталь да, вот до проймы довязанная и я уже один рукав связала, просто проверила. И фотография, которую мне нужно повторить. В общем, смотрим из фотографии. Там девчонки на ней 5 э, квадратов в оригинале, но они у, у нее меньше, чем у меня. Я измерила свой рукав, то есть длину своего рукава у меня где-то 60 сантиметров. И теперь я измеряю вот эти вот квадратики на основной детали. Так я меряю всегда я всегда первым делом вяжу спинку а потом по спинке отмеряю как бы здесь же нам нужно сопоставить еще и квадраты поэтому девчонки кто вяжет именно этот джемпер считаем вот таким вот макаром у меня здесь 31 31 сантиметр это значит что мне нужно 4 квадрата да? То есть, чтобы было 60 сантиметров, плюс там в конце акад у меня не, Ну, я не буду об этом говорить. То есть в моем случае это 31, это 4 квадрата, чтобы получилась длина рукава моего нужного. 60 сантиметров это я уже взяла с таким вот запасом хорошим. Ну, то есть, чтобы был такой рукавчик, как в оригинале. То есть, что это значит еще раз? на 60 сантиметров у меня нужно 4 мне нужно 4 квадрата связать то есть я начинаю вот точно так же если у вас короче вы смотрите э, что Здесь у вас вверху будет квадрат законченный, забираем отсюда, либо добавляем вниз, то есть снизу корректируем, потому что здесь, вот смотрите, пройма должна начаться на том же уровне, что и на основной детали, то есть здесь я вот закончила в половине квадрата. Ну, там у меня не половина, это не довязано. Там у меня 9 вот этих вот рядов. Ну, в общем, там, где начинается пройма, там начинается окат рукава. То есть, корректируем мы снизу, внизу. Добавляем или убираем, как бы, эту квадрат я имею в виду. У меня вот прекрасно получилось на 4 квадрата. Теперь, как я считаю ширину рукава ширину рукава я вот это уже у меня уже кстати разутюженная деталь и я считаю ширину рукава вот у меня как раз смотрите одна клетка по центру все как в оригинале далее пол клетки и это будет 15 сантиметров половина клетки то есть всего две клетки пол половина здесь половина здесь и теперь смотрю вверху сколько я то, то есть что это значит что здесь у меня, вот я нарисовала одна вторая, 1 вторая раппорта, и здесь целый раппорт. То есть здесь у меня 27 петель, здесь у меня, э, если 27 у меня раппорт, делим пополам, это 13,5, я округляю до 14 петель. То есть всего у меня здесь 55 петель, правильно? Я набираю. Теперь я считаю... Сколько мне нужно добавить? Значит, ширина рукава вверху 20 сантиметров. Вот мне нормально. Вы мерите по себе. Значит, для меня 20 сантиметров это нормально. Раз, два, три. До конца раппорта не хватает три петли. Вот видите здесь. Раз, два, три. Это значит, что раппорт у меня, что здесь, как бы финальной точке рукава раппорт у нас 20 здесь у нас остается 27 здесь 27 минус 3 петли которые там отнимаются здесь 24 петли 24 петли это финальная точка моего рукава значит первый рапорт как бы первый квадрат я вижу ровно здесь я не делаю добавление Здесь, на этом участке, мне нужно сделать равномерные добавления. Я считаю, вот, э, кстати, вот, давайте я вам покажу, этот рукав у меня уже связан, я просто рассказываю, показывать буду окат. Сейчас мы его посчитаем, вот, значит, вот я набрала свои 55 петель, провязала один квадрат, Это нужно уже убрать, вам не видно провязала один квадрат ровно и далее я добавляла петли мне нужно добавить 14 24 10 петель с каждой стороны то есть всего 10 добавлений 10 раз теперь мы считаем высоту квадрата 1 2 3 48 рядов так квадрат у меня в высоту 48 рядов э, ну да. А здесь у меня не довязано, сейчас скажу, скажу, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, четыре. Тридцать шесть. То есть, здесь я нахожусь на тридцати шести. Вот она точка. Не довязан квадрат. А здесь у меня квадрат 48. 48. Сорок Плюс 36, это у нас будет 84 ряда. Что, что это я считаю? Это я считаю количество рядов, которые у нас будет использовано для добавлений. Вот они. А с этой точки, с этой точки, по вот эту точку. Это 48, 1 квадрат, и 36, и 36, второй квадрат. Это у меня 84 ряда. Вот, если считать, и мне их нужно разделить на 10 добавлений. То есть это в каждом восьмом ряду. Вот, если на 10 разделить, 8 4. Остальные ряды, или здесь, в общем, или здесь 4 ряда провяжите до первого добавления, либо после последнего. После последнего добавления эти 4 ряда. Они как бы большой роли не играют. То есть понятно, да, что добавления у нас идут в каждом восьмом ряду. Я добавляю в, лице, в начале и в конце. То есть вот мой участок с добавлениями. Теперь я приблизилась сюда. И у меня здесь 75 петель получилось. 48. 75 петель у меня получился. На выхлопе получилось... 75. Значит, 75 петель у нас рукав. Теперь нам нужно рассчитать окат рукава. Сейчас. Я его рисую. Это у меня сгиб, да, это у меня там идет дальше рукав. И окат. Действуем по классической схеме. Делим окат рукава на три части. Вы можете этого не рисовать, можете себе нарисовать. Значит, что мы делаем? Это у нас рукав из 75 петель, делим на 2, так, и у нас получается 37 петель здесь всего, вернее, ну да, 37 и одна по центру, вот одна петля, она у нас здесь центральная будет, да, которая осталась. Далее у нас 37 петель. Что мы с ними делаем? Мы их делим на три части. То есть вот эти вот три разные части. Это получается 1, 2, 12, ой, 2, 6 и 1 в остатке. Что это значит? Здесь у нас 12 петель, здесь 12 и здесь 12. Одну петлю мы добавляем либо сюда, либо сюда. То есть то, что у нас в остатке, либо мы... На две части распределяем равномерно, либо в одну часть добавляем. Я добавлю сюда, плюс один. То есть здесь у меня 13 петель. Что далее делаем? Определили, то есть на три части разделили. Значит, вот эту вот часть, первую часть, мы делим на, опять же, делим на две части. Девчонки, здесь не пугайтесь, тут как... В принципе, это небольшие, ну, несложные рас, расчеты. 12 делим на 2. 12 делим на 2 равно 6. Это две части по 6 петель. 6 и 6. Значит, первую часть мы делим на 3 равно 2. Значит, это у нас 3 и 3 сокращения. Вторую часть мы делим на 2. 2. Это будет 3. Значит, у нас здесь 3 сокращения по 2. 1, 2, 3, сейчас все буду вам показывать. Далее, вторая часть, часть по единичке 12 раз, то есть здесь мы ничего не считаем, то берем вот это число и по одной петле мы сокращаем. И третью часть мы делим на 3, ой, 12, ну, одна там она уйдет в центральную часть разделить на 3 равно 4 то есть здесь у нас 4 сокращения по 3 петли все весь расчет что в остатке здесь уводим как бы в центральную здесь у меня получается что здесь в остатке ой, одна вот эта дополнительная она же будет и с другой стороны то есть здесь по центру у меня получится тоже троечка. Э -э вот. То есть я думаю, понятно. Теперь на практике. Значит я довязала вот до этой точки. До проймы. И теперь, что у меня здесь? Два раза по три петли. Это значит, что я в начале каждого ряда буду делать эти сокращения. Сокращение... Э -э Здесь нарисована только одна половина рукава, вторая точно такая же. мысленно, можете рисовать как бы весь рукав целиком, можете не рисовать вообще. Ну, оно, как бы, когда нарисовано, оно, оно выглядит более наглядно. Значит, три петли я закрываю. Один, два, три и вяжу по узору до конца ряда. Так, провязала я ряд до конца, в изнаночном ряду вначале делаем то же самое, то есть закрытие петель у нас в каждом ряду с обеих сторон. Раз, два, три. И вяжу ряд до конца. Далее у нас будет снова 3 потом 2 2 2 То есть в каждом ряду у нас теперь будут сокращения, у нас нет холостых рядов. В каждом ряду мы делаем эти сокращения. Так, девчонки, что хочу вам показать? Не буду прям на глазах ваших вязать, потому что я думаю, кто уже собрался этот джемпер вязать, то уже это точно не новички. Значит, вот они. 3-3. И тем более черные нитки здесь не видно. Значит, вот 2-2-2 петли. И дальше у меня пошло по одной петле. И всего их будет по 12. Вот они, смотрите, с другой стороны, с обеих сторон, это все 3, 3, 1, 2, 3, по 2, и далее по одной петле, и потом уже верхушечка. Итак, вот смотрим, как это выглядит, уже я нахожусь вот в этой вот точке, то есть я все 12 сделала, вот этот вот сектор сделала, 12 сокращений, видите, и осталась сама... Шляпка, которую я закрываю, у меня здесь должно быть с каждой стороны по четыре раза по три петли. Раз, а, нет, у меня здесь белая ниточка. Раз. Два. Три. Итак, в начале каждого ряда так ну и вот девчонки смотрите что у меня получается в конце 9 петель я закрыла то есть последний раз я не делала как бы 3 и потом это э, закрытие ну как бы последние последний сектор по 3 я не делала я просто 9 петель закрыла и получается вот такой вот прекрасный акад вот если смотреть в разутюженном виде, он, видите, вот так вот. А здесь, кстати, у меня три, вот видите, что я так. Вот так вот он выглядит в разутюженном виде, все ровненько, очень аккуратненько. Вот, э -э, в этом видео мы с вами прощаемся. В следующем у нас будет расчет проймы, и мы будем, вот я же говорю, это мой способ. Я сначала всегда вяжу окат рукава и потом под акат подгоняю как бы пройму. Вот поэтому следующее видео у нас будет с проймой. Сейчас у нас окат рукава. Вы вяжете, готовитесь, кто вяжет, кто ждет, ждет следующей детали. Вот. У меня вот такие вот рукавчики. Я с вами на сегодня прощаюсь, с вами была Вика Школа Рукоделия, всем пока-пока.